Добро пожаловать в эту УГРС. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступным для всех, и мы хотим поблагодарить вас за это. Так что спасибо. А теперь давайте продолжим. Вы получаете по почте свой табель успеваемости, нерешительно скрываете конверт и зачитываете свой приговор. Это двойка не в одном, а в двух классах. Ладно, значит вы не самый лучший в математике или искусстве, но означает ли это, что вы неразумны? Ваш средний балл не единственный способ измерить ваш интеллект. В 1983 году... Говард Гарднер, американский психолог развития, предложил 9 типов интеллекта, которыми могут обладать люди. Каждая категория – это область, в которой вы можете преуспеть, и вы можете быть умны более чем в одной категории. Вот 9 типов интеллекта, по мнению психолога Говарда Гарднера. К какому типу относитесь вы? Номер один. Интеллект натуралиста. Если у вас есть натуралистический тип интеллекта, то у вас может быть умение идентифицировать паттерны в вашем естественном окружении. Вы чувствительны к окружающей среде и можете принести пользу как охотник-собиратель или фермер. Это была жизненно важная форма интеллекта для наших предков, которые должны были охотиться и выживать, чтобы обеспечить свой народ в пустыне самостоятельно. Номер два. Музыкальный интеллект. Если у вас призвание к музыке, можете ли вы легко подобрать новый инструмент? Возможно, вы также пишете и аранжируете свою собственную музыку с музыкальным интеллектом, которым вы можете различить тон, ритм и высоту музыки, которую вы слушаете. Вы можете легко повторить или вспомнить фразу или музыкальное произведение из того, что вы слышали. И обычно вы можете играть на инструментах на слух. У вас есть слух для звука в музыке, которого нет у других – Карандашные барабанщики и певцы музыкального театра объединяются. Номер три. Логика-математический интеллект. Обладая таким типом интеллекта, вы часто попадаете в ловушку абстрактного, символического мышления. Формулы и навыки рассуждения – это ваш опыт. В рассуждениях вы часто используете индуктивные и дедуктивные модели мышления. Вы не только любите эти стратегические игры и математические задачи, но и, скорее всего, уже много лет умолеете своих старших братьев и сестер принять участие в ваших дурацких научных экспериментах. Вы бы преуспели как математик, детектив или ученый. Номер четыре экзистенциальный интеллект. Почему мы все еще здесь? Чтобы просто страдать? Если ваш интеллект экзистенциален, вы потакаете себе в экзистенциальных вопросах, хотя на эти вопросы может не быть однозначного ответа. Ваш философский ум не дает вам спать по ночам, и ваши теории, вероятно, достаточно достойны того, чтобы быть опубликованными. Все ваши мысли, идеи и гипотезы сосредоточены вокруг жизни и ее символического значения. Почему мы здесь? Какова наша цель? Что все это значит? Почему я задаю так много вопросов? Номер 5. Межличностный интеллект. Межличностный интеллект означает, что вы просто понимаете людей. Вы легко принимаете во внимание разные стороны истории, открыты для разных точек зрения и готовы поставить себя на место другого. Вы хорошо читаете эмоции других людей и можете быстро сказать, искренен ли кто-то или нет. Вы чутки и отлично умеете общаться с другими людьми на более глубоком уровне. Вы могли бы преуспеть в области социальной работы в качестве учителя или, возможно, актера. Номер 6. Телесно-кинестетический интеллект. Чувствуете ли вы, что в ваш ум и тело едины? Можете ли вы напрямую подключиться к этой энергии? Вы особая душа, которая использует силу ума и тела в унисон для достижения своих целей. В принципе, вы отлично справляетесь с этим временем двигательными навыками, легкой атлетикой и танцами. Возможно, вы великий танцор или, может быть, вы преуспели в спортивной области. Возможно, у вас даже есть таланты, чтобы стать великим хирургом. Как бы то ни было, ваше уме и тело едины в гармонии, и ваши физические навыки не имеют себе равных среди ваших друзей. Номер семь. Лингвистический интеллект. У вас большой словарный запас? Думаете ли вы глубокими мыслями или внутренними монологами? Можете ли вы понять и уловить тонкие различия значения слов и языка? С этим типом интеллекта вы получаете удовольствие от чтения письма и находите красоту в языке и словах. Иностранные языки осваиваются легче, его учите новые слова быстрее, чем другие. Многие лингвисты работают с журналистами, поэтами, писателями и ораторами. Номер 8 внутриличностный интеллект. Люди всегда назвали вас тихоней. Вы считаете себя глубоко эмоциональным мыслителем, вы, вероятно, едины с самим собой. Ваш ум – это ваша тихая гавань, и вы лучше всего понимаете свои мысли и чувства на более глубоком уровне. Вы осознаете, кто вы и чего хотите, и вы знаете, как изменить себя к лучшему. Вы можете мотивировать себя, будучи вашим собственным мотивационным тренером. Вы ставите цели и можете достичь их быстрее и легче благодаря тому, насколько вы настроены на то, чего хотите, и принимаете себя такими, какие вы есть. Если у вас есть внутриличностный интеллект, вы можете стать великим психологом, философом или духовным наставником. И номер девять – пространственный интеллект. Вы отлично разбираетесь в направлениях и хорошо разбираетесь в визуальном обучении. Со пространственным интеллектом вы любите решать головоломки лабиринты и преуспеваете в творческом рисовании и живописи. Ваш мыслительный процесс протекает во трех измерениях, и благодаря этому вы можете обладать художественным мастерством и богатым воображением. Если вы обладаете пространственным интеллектом, вы можете творить чудеса, как скульптор, художник, моряк, пилот и архитектор. А какой тип интеллекта у вас? Какой-нибудь из них заинтересовал вас? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, если это помогло вам, и вы думаете, что это может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео с i go Спасибо за просмотр, а мы увидимся в следующий раз. Перевел озвучил Дайс. Переходите по ссылке в описании на канал автора и поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр.